Друзья, всем привет! С вами команда «Успех вместе». Меня зовут Иван Росков. 9 дней назад мы начали строить новый бизнес. Есть отличные результаты, я хочу ими с вами поделиться. Внимание на экран. Мы находимся на официальном сайте компании. Это мой бэк-офис. Находимся в разделе «Лидеров». И основное то, что я хочу вам показать, это темпы роста. Здесь в нижнем левом углу мы можем наблюдать, что практически каждую минуту регистрируются люди с разных стран мира. Это люди из США, это люди из Индии, также здесь есть Филиппины, Марокко, опять США, Индия и Пакистан. Наша команда 9 дней назад начала бизнес компания Brian Ebadance. И давайте посмотрим на лидерскую таблицу в апреле. Что мы здесь видим? Возглавляет этот список первое место э, Лидер команды «Успех вместе» Андрей Шаура Это человек, на которого мы равняемся Человек, за которым мы двигаемся вперед э, Смотрим второе место Это партнеры из Америки Третье место э, Команда «Успех вместе» Александр Новиков зная что это молодой парень Который сменил э, чуть ли не 10 мест работы в данной компании, в Брайане и уже заработал более 1000 долларов. Смотрим ниже. Восьмое место. Иван Вовк. Команда «Успех вместе». Знаю, что Иван в данный момент и работает на заводе, является начальником участка. Ниже. Одиннадцатое место. Иван Росков. Команда «Успех вместе». Я ранее работал на заводе, сейчас уволился. Четырнадцатое место. Иван Колобов. Команда Успех вместе. Знаю, что Иван раньше работал в транспортной компании. Также с нее уволился. Смотрим ниже. 17 место Елена Парневая. Команда Успех вместе. Знаю, что Елена Домохозяйка. 19 место. Инна Шмигельская. Команда Успех вместе. Смотрим 25 место. Команда Успех вместе. Ниже 27 место команда Успех вместе. Игорь Мишарин точно знает, что это юрист с командой «Успех вместе». Так вот, мы всего лишь 9 дней строим этот бизнес, но возглавляет. И на одну пятую состоит лидерский список из людей команды «Успех вместе». Это классно. Сейчас увидели, что в компании идет огромный рост. У нас в команде зарабатывают от студента до пенсионера и от до начальника участка. Лично я за эти несколько дней заработал около 600 долларов. Мне это очень нравится. Именно поэтому я предлагаю каждому присоединиться к нашей команде. И мы вместе добьемся успеха. Друзья, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Следите за новостями. Принимайте правильные решения. Желаю всем всего самого наилучшего. С вами был Иван Росков. Команда «Успех вместе». До скорой встречи. Пока.